Передайте американцам, передайте всем, Никакого что они с нами сделали. А что уничтожает дома, людей, люди. Все. Люди, все. Люди, Я вам уголов. беру, доманы. На... Доманы. Нацисты, стреляют на... Нацисты накрают, да. А а Поразбивали все дома. То есть Америка как-то повлияет титул. А, а если увидели, вы... а б... я знала, я вот работаю в больнице, люди, я стояла, тоже пришла. Они тушенку забирают, а продукты берут и рассыпают макароны, вот это все, чтобы никому ничего не давали. Да, давай, давай, давай, давай, да, да, давай, давай, давай, это самое натуральная фашисты, фашисты. Я живу на левом берегу и не могу попасть домой. Уже полтора месяца в подвале. Пусть весь мир знает, что это такое. Россия помогает, где не бежать, детям дает и шоколады, и конфеты, и все. Идиоты. А украинцы обращаются со стариками, как с котами. Сказали, что мы все предатели. Кто да. остался в Мариуполе, мы все предатели. Наш и, великий и, Зеленский сказал. И получили be... поет кто российский, тех, всех уничтожили. Uh, yeah? Yeah. Да. Yes. да. Мы предатели, сепаратисты. Российские солдаты помогают нас вот последним последним делятся последним провели от с Бакчи сюда привезли в больницу российские войска эти солдаты россияне привезли How do you know they were Azov? Что вы можете сказать про Азов? Это не люди, не люди, не Я пришла у, своими глазами. Их видела, надо уничтожать вообще. Уничтожали жилые дома. Yeah. дома Стреляли, бомбин, стреляли. И нашего президента-идиота. Каплика чертова. Стой, стой, стой. Люди кричали, помогите. Они один дом уничтожили, второй. А потом Американская. Начали бомбить э, Начали бомбить этот самый, частные сектора. Обещали вот, не и бомбить. А, а, и вот у меня квартира сгорела. Вы зайдите во дворы, могилы среди позакапывали людей. Нацисты, нацисты. Немцы и то не такие были. Могилы во дворах. Горы трупов лежат Мэр города сбежал и послание послание. Когда началась война, все убежали из города. Мэр убежал. Своё без к... Себя и своих родственников. Бросили всех, the власти не было. Бросили на русских военных. Uh, Никого, uh, ничего нет в городе. Всех uh, бросили людей. Когда русские солдаты вошли в подвалы, проверять нет ли украинцев, украл то они ужаснулись, сколько в подвалах людей. А сказали, что люди все вывезены, эвакуированы из города. Наш, наш президент великий, Зеленский. Э, э, ну, наши власти украинские сказали, что люди с города эвакуированы. А нету. когда русские солдаты зашли, глянули, что в подвалах творится, так сколько народу. Идиоты. Вот. То есть удерживали? Да, конечно. и тогда бомбили на всю катушку mm. в город. Потому что думали, людей нету. Mm. Бомбы Они летели, приятная. и в подвалах Они сдрагивалась земля, как под нами. Земли. И, значит, бомбы и... летят, шары вот такие красные. И там рады просто. бьют. И, и ракеты, ракеты летят. Это все одновременно. И Армагеддон какой. -то. Погорели, квартир нету. Дома, вот не и люди. И все это украинские войска? сейчас байской, клад... кладбища, дворах, во дворах, во дворах. возле школы, на стадионах, могилы кругом по всем дворам. Драмтеатр развалили. Okay. Вот наш драмтеатр. Теперь эти влезут гуманитарную помощь. Сегодня, завтра, послезавтра. Спрашиваем, какая причина? Все машины задействованы, собирают трупы и собирают из-под завалу, а, под, а потом нам гуманитарку принесу. Украина, а что, а что еще Когда вот, да, они, да, они зашли в подвалы, они ужаснулись. Говорит, мы не знали, что столько людей в подвалах. Их посадили возле подъезда по 4 человека, чтобы снайперы на крышу не взяли, а возле подъезда. Проверили все квартиры, все дома. Украина а говорит нету. нет. так все говорили, заходим подвалам и разговаривали. зашли. Фонарики электрические принесли до автоматов, просвещали каждый угол у подвалах. Идиоты. Они как увидели сколько детей, собак, людей, это был ужас, это был ужас, и, вот. и, и подвалы не такие неблагоустроенные, земля голая и трупы для сантехников, много таких подвалов, которые не для убежища. а те, что для убежишь заняты были, те, что наперед знали родственниками там такими, где магазины были, они с навезли, и вот в этом подвале полтора месяца, голос пропал, в обуви, вылюки, как Бомж. Это был ужас. А потом уже окно пришел сын какими-то полями, забили мне окно, бо вынесли на все ступатуха. Только потом уже перебрались у хаты. Мы, мы, мы так вымучились, это страсть Господня. Вы не представляете, это, это гибель помпеи какой-то. Все лежит вот там, вы вот продите все лежит. Все побито, все, это страсть. Вот на такие кусочки все разбито, все дома. А дома, значит, дыры. Нету четвертого этажа, допустим, пятого, шестой, седьмой стоит. Как он держится, мы не знаем. Вот дыры, дыры в домах. Снезда. Углы снизу. Я на восьмом этаже. Я на восьмом этаже и сейчас перебралась уже в квартиру. Вот. Да, сын забил окно, там к чем было. И я сейчас в квартиру перебралась. Но ночью такие перестрелки хотят взять порт, хотят взять порт, а русские авиации ночью бомбят, чтобы ну, до порта не допустить. Вот там все заминировано, от а там стоят военные корабли на берегу. И они. Ночью налеты делают. Так лежишь, все трясется. А ночь так бомбили и стреляли, что сердце печенки. Ну и сейчас это стекло обратно на меня сюда на диван. Все. Повалится. Ну как полетала в горе стекла, снаряду такая же.